дается однокомнатная квартира в юго-западном районе города Чебоксары. Дом на первой линии, подальше от дороги. Современный интерьер, 32 квадратных метра, первый этаж. Светло-белые тона, полностью новая мебель в прихожей. Пол в санузле выложен керамогранитом. Свежий ремонт развитая инфраструктура, садики и школы, «Все рядом». Понравилось видео? Ставь понравилось. Интересует недвижимость? Подписывайтесь на канал.